Привет! В этом видео поговорим о сверхусилиях и о том, что наше вот такое сверхупорство может вредить продуктивности и не приводить к результатам. Мы понимаем, что усилия между задачами нужно распределять рационально. И если говорить образно, то убивать муку кувалдой – это не самое лучшее решение. Но, тем не менее, иногда бывает, что в силу определенных обстоятельств человек себя ведет именно так вот, – нелогично и нерационально. Об этом мы подробно поговорим в этом видео также я еще хочу затронуть тему бессмысленной работы и о том какое негативное влияние она может оказывать о маркетинге будем говорить немного поэтому для общего развития это видео будет полезно абсолютно всем итак поехали Есть такой термин «амплификация», одно из значений которого – это ловушка, в которую мы попадаем, когда вкладываем в достижение цели гораздо больше усилий, чем это на самом деле нужно. То есть, образно говоря, пытаемся убить муху кувалдой. В этом случае мы впустую тратим наши ресурсы. Я попыталась вот дальше выделить несколько таких причин, почему это может происходить. Это моя классификация. Вы можете в комментариях поделиться своими идеями или примерами на этот счет, если они у вас есть. Итак, первая причина, моя любимая, это когда завышается ценность чего-то. Это может быть какая-то маленькая задача, мелкая деталь. Ну, например, отдел маркетинга тратит очень много усилий на разработку самого обычного буклета, то есть его делают, по сто раз переделывают, правят. Либо, допустим, чтобы сделать обычный пост для соцсетей привлекаются супер квалифицированные дизайнеры, то есть тоже на это затрачиваются какие-то сверхусилия, но оно на самом деле того не стоит. Вот эти вот мелкие детали либо задачи, они не так уж сильно не влияют на результативность бизнеса. Но почему-то так получилось, что цен, важность вот этого, она очень сильно завышена. В эту же категорию можно отнести так называемый нездоровый перфекционизм, когда у кого-то из коллег вот есть прям идея, что все везде должно быть абсолютно идеально. Если где-то какая-то ошибка, либо неточность, это вот прям трагедия и катастрофа. Но у меня есть любимая шутка на этот счет, что съезд перфекционистов не состоялся из-за криво нарезанных пригласительных. То есть вот такое вот стремление к совершенству на самом деле может загубить очень хорошие идеи и интересные проекты. Вторая причина, я ее называла «не могу смириться с поражением». Это когда что-то не получилось, не принесло желаемых результатов, но мы упорно вкладываем туда сверх усилия и стараемся исправить ситуацию. Здесь важное уточнение. Речь не идет о каком-нибудь большом проекте, куда инвестировались большие деньги. Потому что права вот такого проекта, он естественно будет восприниматься как-то болезненно. И здесь все попытки реанимировать проект, исправить ситуацию, это все абсолютно логично. Вот речь не идет о чем-то глобальном. Ну, например, маркетинговая компания, мы разработали какую-то акцию, она не зашла, не дала желаемых результатов. Но мы упорно стараемся исправить ситуацию, то есть доделываем, переделываем, как-то по-другому настраиваем, снова запускаем. То есть вот сверхусилия мы все равно стараемся получить результат. И здесь еще может иметь место так называемый эффект Икея. Это тогда, когда мы завышаем важность того, к чему мы были сопричастны и важность того, во что мы вкладывали свои усилия. И это нам кажется вот, каким-то особенным, родным, вот, под влиянием эффекта Икея вот, могут вкладываться усилия в уже провальные проекты. И, то есть, потому что это вот, что-то свое, родное, это что-то особенное, вот, здесь явно завышена ценность. То есть Если резюмировать, что я хочу сказать, что иногда очень важно вовремя принять свое поражение, вот, сесть, сделать выводы, сделать работу над ошибками и все, не зацикливаться, идти дальше. Третья причина, я ее назвала традиции, моральные обязательства, работа по инерции. Здесь, естественно, никто не задумывается о целях, здесь есть просто работа, которую необходимо делать. А зачем, почему таких вопросов никто не, не задает? Ну, пример из жизни я опишу его в общих чертах. Отдел маркетинга в конце года делает годовой отчет. Делает красивый документ, вот такой красивый макет вместе с дизайнером, потом это все печатается. Но изначально этот отчет делался под одного партнера, потому что было сотрудничество с определенной компанией, и там вот этот вот документ был необходим. Вот он печатался и заодно распространялся среди других клиентов. Но форматы сотрудничества уже поменялись, и вот этот документ он потерял свою актуальность. Но традиция осталась в конце каждого года, а теломаркетинг занимается вот таким вот годовым отчетом. Есть еще такие вот моральные обязательства, когда, допустим, люди, им очень важно доводить все начатое до конца, и поэтому они не могут остановиться, они не могут, допустим, посмотреть, что ситуация поменялась, и какая-то работа, в ней уже нет никакого смысла, она уже не актуальна. И вообще, если говорить о традициях, за, за, за традициями может стоять очень много бесполезной работы. И вот на эту тему есть очень хороший анекдот, я его очень люблю. Муж заметил, как жена жарит сосиски, что она обрезает их с двух сторон, то есть с одной и с другой стороны обрезает кончики. Он ее спросил, зачем она это делает. Она говорит, я не знаю, у меня мама так делала. Ну он пошел к ее маме спросить. Она говорит, а да я не знаю, я вот у своей мамы училась так готовить, и она тоже так делала. Ну он пошел к бабушке, слава богу, бабушка была еще жива. Говорит, а зачем вы вот так вот делали, обрезали сосиски с двух сторон, когда жарите? Она говорит, ты знаешь, у меня вот сковородка маленькая, если я обрезаю, они как раз помещаются и очень удобно жарить. Так вот с традициями нужно быть очень осторожными, потому что за ними могут стоять какие-то нелогичные или не имеющие ничего общего уже к реальной ситуации причины. Одна ситуация, когда человек вот прикладывает сверхусилия, делает бессмысленную работу и это видно со стороны. В этом случае с человеком можно поговорить, объяснить ему, услышит он или нет, это уже совсем другой вопрос. Куда более трагичная, как для меня, ситуация, это тогда, когда приходится играть в чужую игру. Дело в том, что когда мы работаем в каком-то бизнесе на какую-то компанию, мы в любом случае часть организационной структуры, мы в любом случае часть системы, в которой, в которой есть свои процедуры, свои правила, свои бюрократические процессы, которым необходимо следовать. И вот здесь может скрываться вот такая вот ситуация, когда тебе приходится делать бессмысленную работу и у тебя по факту нету выбора. Ты вынужден играть в эту чужую бессмысленную игру, потому что в этом случае у нас не всегда есть выбор. Вот здесь есть один интересный момент, на который бы я хотела обратить внимание, что даже если это какая-то задача, мы понимаем, что она бессмысленная, но при этом она какая-то простая, не требует там, больших усилий, не требует затрат времени то вот как ни парадоксально, эта задача будет забирать намного больше сил и энергии, чем, допустим, задача, которую мы делаем с желанием, и когда мы понимаем, какой вы там смысл, и когда мы получаем от нее удовольствие. То есть бессмысленная работа забирает намного больше сил и энергии, Какое-то время можно работать на силе воли, то есть уговаривать себя, что вот это нужно сделать, но, к сожалению, этот ресурс имеет свойство заканчиваться. Хотя отдаленная какая-то перспектива получения некого результата, это может нас, в принципе, мотивировать. Ну, допустим, мы изучаем иностранный язык, и вот очень долгое время мы не ощущаем никакого продвижения в этом процессе. Но мы все равно понимаем, каким будет конечный результат, поэтому это нас может мотивировать и вдохновлять на то, чтобы мы не прерывали процесс и продолжали обучение. Ощущение полной бессмысленности- это очень деструктивное состояние. То есть мозг как бы это понимает, и он берет и блокирует энергию, то есть не дает энергию на выполнение этой задачи либо этой работы. И поэтому нам приходится затрачивать вот такие сверхусилия, чтобы эту работу сделать. Вообще для человека очень важно понимать вот смысл, зачем я это делаю. Хотя бывает такое, конечно, что вот допустим в бизнесе, вот в каких-то реальных ситуациях какую-то бессмысленную работу все равно приходится делать. Ну, например, у меня в проекте была ситуация, когда нужно было сделать кучу бессмысленных документов для Одного государственного учреждения, чтобы получить разрешение на проведение одного мероприятия. То есть по-другому ситуацию было не разрулить. Мы выдохнули, сели, сделали и выкинули это из головы. Все. То есть эпизодические, да, либо какие-то вот разовые, допустим, бессмысленные задачи, это может быть. Здесь можно себя пересилить. Но вот когда бессмысленной работы очень много, это будет вводить ну, вот людей, которые работают, сотрудников, в такое деструктивное состояние. И поэтому компании, вот, в которых очень много какой-то дурацкой бюрократии, они, к сожалению, из-за этого могут терять хороших ценных сотрудников. Поделитесь в комментариях, а сталкивались ли вы вот в своей жизни вот с такой бессмысленной работой, которую было нужно сделать. Как вы выходили из этой ситуации? Может быть у вас есть свои какие-то рекомендации? Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал «Просто про маркетинг». Ну и до встречи в новых видео. Пока! Thank <laughs>